Здарова, всем привет! Опять мото распаковки. Сегодня у нас пришла такая прикольная хрень, как балаклава. Интересная, довольно прикольный рисунок. Вот так, вот, распечатываем. Там у них, кстати, много разных интересных. Вот мешочек. Интересно, какая? О, и прикольная. Сейчас одену если на вот одел я с ушками только ушки почему-то не стоят я рассчитывал немножко прикольные а, нет, они нет, все равно ушки падают ну прикольная да? мяу Всем мяу, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.